Привет, друзья! Привет, доброе утро! Сегодня у нас тема э, любовь и эго. Это вот. Саша, тема. Саша твоя. Я вам сказал, люблю тему эго. Про любовь Саша не говорил. Про любовь я вчера записывал ролик для своего закрытого клуба. я думаю, что сегодня Саша перехватит инициативу по эго, он начнет, а мы уже будем подключаться. Я игру слов. Люблю эго, я любовь и эго в одном приложении, или эгоистическая любовь, или... Ну, в общем, с этим можно вот. почва для игры слов и вообще, конечно, для много интересных каких-то мыслей, обсуждений, чувств. Давайте начнем. Да, я просто поясню, что у нас были такие вопросы от наших слушателей, что может ли быть и там, где есть любовь, может ли быть там эго? Поэтому мы решили взять эту тему. Классная Спасибо. тема. Класс... Саша, ну давай, я чувствую, что ты горишь над этой темой. Прямо давай. А мы уже потом подключимся в любом случае. Слушайте, ну тут даже не знаю с чего начать. Мне надо какой-то вектор, может, э, Катя, как раз. Может, какие-то конкретные вопросы. вот То, что ты сейчас озвучила, прям да. с этого начни. Да, да, можно о том, что вот именно если есть эго, может ли быть там любовь? Я не знаю, можно сказать вообще, можно говорить про отношения, можно говорить в общем просто про безусловную любовь, да, здесь значения не имеет. Я думаю, что сейчас еще люди вопросы начнут задавать, потому что тема, она очень интересная. Вот, То есть можно так, Саша, если э, вот там, где эго, есть ли там любовь? Как вообще эти два понятия существуют и вообще взаимопействуют? В голове сразу там закручивается, что-то как-то тут не состыковка. Ну ничего, мы сейчас развернем. Понятие ⁇ любовь ⁇ конечно, оно такое. То, как мы воспринимаем это слово, эти значения, которые мы придаем, оно, конечно, зачастую достаточно нелепо. И даже когда мы искренне и вот тут без упреков, когда мы искренне даже думаем, что мы по-настоящему любим или что вот какая-то есть бескорысть, то зачастую за этим кроется просто неосознавание той корысти, которая лежит в этих вот моментах. И зачастую духовные искатели, которые начинают развиваться вот в раскрытии себя, в раскрытии осознанности, они с каждым шагом, чем больше они себя познают, они где-то даже, я про себя скажу, где-то уже ужасался. То есть где-то вот, когда открывается какие-то такие тонкие моменты, ты понимаешь, что там, где ты думал, что ты там светлый и пушистый, на самом деле там это далеко не так. Ну и опять же поговорим, начнем с самого базового, наверное, начну вот с семьи, там, с круга, муж, жена, дети в основном, когда э, мы думаем, что мы их бескорыстно любим, мы им служим, но на самом деле за этим стоит э, ну, некое продолжение нашего эго, вот мы говорим про эго, э, э, можно смотреть на эго, вот мое эго — это я, но эго может расширяться, или само понимание моего я, но просто расширяется. То есть в мое эго входит теперь и жена, и там, сын, например. То есть я от них завишу. Я завишу мое состояние, мое благополучие, мое настроение, и еще много других факторов в моей жизни, зависит от того, какое настроение у моей жены, какое здоровье у моего ребенка. Получается, что понимание моего эго расширяется, и тем самым, что я вроде бы служу им. Я по сути служу самому себе. То есть, когда мы говорим про какую-то бескорыстную любовь и про отдачу служения, то по-настоящему за этими понятиями подразумевается служение тем людям, которых у меня вообще никакого нет. Интереса, вообще никакого. Не сопричастности, а если, а если лучше, если они вообще даже не знают, что я им чем-то помогаю, если они про мое существование не знают, то есть это, это будет ну, еще лучше. Именно в контексте вот какой-то бескорыстия, если она об этом говорит. Тут есть я вопрос. Сказать, Саша, вопрос. Саша вопрос. вопрос. Давай. Мужчина, ну как раз про отношения. Мы здесь начали тему. Мужчина может сознательно делать больно, воспитывать через игнорирование, если он любит, и рассчитывать на серьезные отношения? Тут интересно, кого воспитывать Мужчина мужчины? Женщину. Женщину. Все понятно. То Я подумал, может, ребенка? Нет. Ой, тут так много, конечно, грани. Тут... <смех> ну, он, может быть, думает, что он делает правильно, потому что он видел это в своем, в своем воспитании. Он какие-то вот такие умственные программки, какие-то такие установки несет с собой. Возможно, он чистосердечно думает, что он помогает. Но на самом деле со временем такой мужчина должен пересмотреть свои ходы то есть я тут не могу сказать, что это правильно, это неправильно. Тут в каждой ситуации она настолько многогранна, что... Все правильно, на самом деле. Я просто уже сейчас даже где-то за Пашу отвечаю. Я прям знаю, что все у него прав... говорит. Все правильно. Да, да. да. Все, все происходит правильно. Может ли он рассчитывать? Конечно, он может рассчитывать. И, то есть он, на самом деле, считает, что он делает как правильно. Но рассчитывать что... он может на что угодно вообще. Да, но может с тем, с тем набором инструментов, которые у него вот присутствуют на данный момент, он вот считает, я вот делаю вот так, и вот это значит правильно. То есть тут я бы такого мужчину в своей жизни, но единственное, что можно как-то пробудить его к осознанности, как-то потрясти его, сказать, слушай, если ты хочешь от меня каких-то серьезных отношений давай как-то через любовь попробуем давай через искренние отношения давай через во-первых искренность с самим собой и потом уже как-то настраивать mm -hmm. диалог Значит, вот с таких игр на самом деле ничего не получится наша жизнь если мы говорим про воспитание то такое слово пролетело я немножко в сторону отойду mm -hmm. сама жизнь воспитывает нас то есть не надо даже вот когда есть например отношения между учеником духовным учителем и учеником есть такие подходы когда вот я помню, читал про Гуржиева с прошлого столетия, был очень такой популярный. Есть такие учителя, которые вроде бы как-то жестко как подходят может, к этим, но на самом деле э, мой учитель, он, то есть он всегда говорит, не надо искусственно создавать какие-то трудности. Сама жизнь всегда дает нам те ситуации, которые нам нужны для тех проработок, которые нам нужны в каждый момент времени. В общем, искусственно такие ситуации создавать не надо. И вот тот мужчина, uh -huh. вопрос, если он любит и рассчитывает на серьезные отношения, ему надо отбросить эти глупости и как-то пытаться наладить взаимосвязь и воспитывать первым делом самого себя. А воспитывать самого себя — это как раз учиться выстраивать свои отношения в сторону любви, в сторону взаимопонимания, где-то перетерпеть, где-то пересмотреть, где-то признаться себе, что ну, мои какие-то внутренние... Пяки, ну, выкидывать на других ни к чему. И... Ну, тут опять, мы говорим про осознанность, говорим про просто развитие этого процесса, может, сразу получаться, не будет, но главное, чтобы он вообще понимал, в каком направлении двигаться. Я об этом да. Не, ну, Саша, так, ты хорошо ну сказал что? про то, что, ну, про то, что действительно это игра, и если есть в отношениях манипуляции какие-то игры, тем более, если они вообще сознательного характера, то вряд ли здесь получатся какие-то здоровые отношения. Если человек не разворачивается на себя, э, ну, тогда здесь э, такого здорового, именно здорового, да, ничего получиться не может. Да, Сатю, да, Сейчас и, и Саш, щас, щас я скажу, сейчас я спою в этом ролике, не взял листик, чтобы помечать, и меня уже распирает, потому что я понимаю, что я там хотел сказать, хотел сказать, и я забуду, да? Вот. На самом деле то, про, про что сейчас Катюша говорил и Саша, и вот ответ для вот этого человека, тут же вы поймите, когда вы кого-то воспитываете, это про принятие идет или про, на, или, про, или про желание изменить другого? Если у вас есть сильное желание изменить другого, то это не про любовь, это не про принятие человека. И в этом отношении, конечно, вы можете делать так, как вы хотите делать, и так, как вы считаете правильным. Но правильно Саша сказал, сама жизнь, она вносит коррективы, и она, как зеркало мира, вам отразит, что вы делаете в отношении другого человека. Опять же, все зависит еще от характеристик того человека, которого вы воспитываете. Какое-то время этому человеку даже может нравиться, да, что вы о нем якобы заботитесь но если это перейдет определенную грань даже для этого человека он вас тоже пошлет как и все остальные я на самом деле знаю что за нашу жизнь мы э, постоянно меняемся как говорится человек не меняется человек не меняется если он не делает выводов если он не смотрит в эту сторону если же человек смотрит и делает выводы да то за одну жизнь он знаете, как это сказать, я в той точке, вот жизненной, да, там, я был совершенно другой. И действительно, если взять вот этого человека, его мышление, то есть то, чем он жил, какие программы в нем были, он действительно был другой, именно программы. Потому что то, что Саша говорил, когда есть умственные надстройки наши, да, когда мы думаем, что мы любим, Иногда эти надстройки, они даже состоят в том, что избивая ребенка, да, ты думаешь, что ты о нем заботишься, якобы ты подготавливаешь его к тяжелому миру, да, то есть показываешь, что в этом мире ничего просто так не идет, тебе надо все добиться. Ты учишь человека распихивать кулаками, и ты учишь его, чтобы любое место под солнцем, оно было заслужено, и оно только через силу. Но на самом деле, на самом деле, потом этот человек, он может встретить другого человека, другого мастера, вот как Саша говорит, да, который может показать, что на самом деле жизнь о тебе, ну то есть мир, твой мир о тебе заботится, и он может давать, получается, все то, что тебе надо, через любовь. И только надо повернуться в эту сторону, надо довериться этому миру. Но это не значит, что доверие состоит в бездействии, когда ты лег на диван, да, и ты, я доверяю миру, сейчас мне придет даже не заказав ее ну то есть понимаете здесь есть причинно-следственная связь того что мы делаем и что мы получаем то есть мы можем думать все что угодно и когда мы потом действуем исходя из вот этих программ надстроенных над нами до да, тех установок которые мы впитали получается через детство через наших родителей через общество и опять же, здесь еще характеристики нашего тела. То есть, это родовая программа, с которой мы сами пришли. Она слепается еще с программой нашей души. Да? И вот здесь вообще получается, я всегда называю это гримучей смесью, того, что, что мы несем в мир. То, кем мы проявляемся и то, что мы проявляем. Потому что мы являемся, по большому счету, создателями, да, которые проявляют вот этот вариант событий, ну, который мы проявляем через наше тело и вот здесь конечно влияет все на все, то есть абсолютно вот нету, знаете, это как есть такое выражение когда взмах бабочки там повлиял на то, что на другом конце света что-то там произошло да? это про что идет? это про критическую массу, это идет про критическую массу осознанности и действий, то есть самая маленькая частица, она влияет на самое большое точно так же, как Одна бактерия в нашем организме, для нас вроде бы ничего не может повлиять, да? Но если бактерии объединятся, то они могут, знаете, как это, перерасти в ряд того, что там произойдет в нашем организме что-то называемое болезнью, да? А чего это зависит? Это зависит, естественно, от критической массы того, сколько мы вносим в себе вот этих вот бактерий, одних или других, да? То же самое, вот этот вот закон критическая масса, он влияет абсолютно, он, он пронизан везде и всюду. То есть даже забывание или воспоминание душой, самой, самой себя... Вот идет, если мы так уже назовем чисто математически, в процентном содержании, да, если такой-то процент, то ты забываешь себя вот настолько-то. Если процент выше, то ты уже идешь к воспоминанию себя как частицы Бога. Если стопроцентное, то ты фактически являешься Богом на тот момент, когда, ты, когда твоя душа сфокусирована на вот этом, ну, скажем, фокусе внимания. И здесь то же самое с отношениями. Вот тот вопрос, который проговорили, да, он точно такой же. То есть в зависимости от того, какие характеристики ваши, какие характеристики этой девушки, в да, какой-то момент времени вы даже можете взаимодействовать. Но если вы не принимаете этого человека, то так или иначе, рано или поздно, вот то, что говорит Саша, то, что говорит Катюша, здоровых отношений получиться ну, по большому счету не может. Если они такие будут, то есть есть еще другое такое взаимодействие, это когда взаимодействуют наши болевые тела. И в этом взаимодействии мы, кстати, и всегда мы подтягиваемся в отношении с другим именно через болевые тела. И здесь, и здесь так уж ну, происходит, что мы подтягиваем то болевое тело, которое близко к нашему болевому телу. То есть, если мне необходимо. Что-то у меня Саша завис немножечко, так, с рукой он. И сейчас может быть немножко. отомрет, mm -hmm. да. Ну, сам, самое важное, что ты меня слышишь, это значит, что слышат и другие. Да, я слышу, а, а, да, вот. да. Да. И здесь получается, что вот в этом взаимодействии, когда один не принимает другого, да, то рано или поздно зеркало мира покажет вот это непринятие, да тут оно будет э, проявляться через э, первое. Это э, возможно, что э, один будет принимать, даже так, ну, второго, то, что он так на него, в общем-то, не, при, не принимает. Но второй, ему будет этого мало. То есть сегодня он не принимает только зеленые носки, завтра он не принимает зеленые носки, жилетку, послезавтра он не принимает полностью человеком, во что бы он ни одет, понимаете? И когда вот это произойдет, то... Опять же, второй человек наберет критическую массу вот этого неприятия, что он поймет, что мне с этим человеком не по пути, и произойдет расхождение. Это не значит, что действительно да. кто-то из них хороший или плохой, но здесь не про любовь, здесь действительно про эго, про эгоизм, да, который проявляется в этом человеке. Поэтому если вам что-то в другом человеке не нравится, дело не в том человеке. Вот вообще дело не в том человеке. Дело э, в вас, в вашем отношении к этому человеку. Но при этом, при всем, у вас есть абсолютная свобода выбора. То есть, если вам с человеком не по пути, вы можете разойтись. И это, и это выбирает как раз и каждый человек. И то, с чего Саша начинал, когда... Он говорил, что даже когда мы по-настоящему думаем и знаем, что мы любим, да, в этом вот любви божественной, скажем так, любви духовной, может действительно быть, ну, скажем так, даже меньшая часть, чем любовь, воспринимаемая нами через эго. Да? Но она как раз таки не воспринимается, но вот душой она четко будет отражаться, вот это от эго, от программы тела, программы мозгов, да, а вот это действительно это то, чем является душа. И смотрите, здесь, когда душа начинает сфокусироваться на тело, да, она э, она может быть очень, э, про, ну, то есть, душа, душа может действительно проявляться через любовь, но тело является своеобразным фильтром, который не способно пропустить или, способность пропустить, но искривить, ту любовь, которая является любовью с точки зрения души. И когда вот подобное происходит, тогда мы, получается, и видим вот этот результат, когда душа, знаете, кричит «Ау!» – это как испорченный телефон, а мы слушаем «Эгегей». Понимаете? И здесь, пока мы не настроим вот этот фильтр, не вычистим все элементы, которые бы не искривляли вот это вот э -э -э «Ау» в «Эгегей», да, мы будем получать через зеркало мира лишь то, что будет нам отражать, что это не так. То есть вот это не работает, работает по-другому. Или работает да, ну, ладно. За... Тоже... Извини, что мешаю, какие-то конкретные примеры хочется давать в повседневной жизни. Когда там мать, например, с ребенком... Когда она там его начинает бранить или там ты сделал уроки или вот какие-то вот эти умственные какие-то штуки, которые ей когда-то, а на самом деле она она так свою любовь проявляет, как бы это внешне не выглядело. Вот это внимание, это вот то, о чем Паша говорит, от меня идет к этому ребенку любовь, но вместо того, чтобы это выглядело как-то нормально там. Я тебя люблю, я тебя принимаю таким, как ты есть, и мне очень важно тебе, чтобы ты это знал. То есть вот вместо таких каких-то созидательных, может, слов поддержки, это выглядит, а сделали ты свои уроки, а сколько уже можно, а ты такой всякой, а ты... Но как бы вот это внешне не выглядело, но это, это и есть. Это Паша то, о чем говорит, что... Вот когда мы будем все чище и чище, вот, вот мы начали тему эгоизма, когда мы говорим очищаясь от эгоизма. От чего мы говорим? Мы говорим как раз очищаясь вот от этих всех примесей, которые нами не являются. Само эгоизм, оно такое широкое слово каждый его понимает в своем контексте, его можно использовать в разных контекстах, это какое-то невероятное зло у многих, это что-то такое, что связано обязательно с деньгами. На самом деле это все концепции, а мы просто тут говорим про вот это вот Стать чище, чище проводником вот этой любви, которая в каждом из нас сидит. Каждый из нас является этим. Это не то, что надо куда-то ходить, чтобы эту любовь принести с собой. Единственное, что надо, это вот очиститься от этих примесей, от этих фильтров, от масок, которые нам мешают, проявлять, мешают проявляться. И тут уже тема работы с эгоизмом или очищением, или просветление так называемое. Ну, это может потом. Да, да не, я не добавлю, не добавлю не, да. Не, не. Я добавлю тоже, что чаще всего во взрослой жизни мы используем э, те модели поведения, и, э, которые э, с нами использовали родители в детстве. И поэтому, например, тоже игнорирование, и про то, что ты, Саша, тоже проговариваешь, да, это та модель, э, например, мама игнорировала меня, для того, чтобы там как-то... Тоже это про проявление любви, потому что любовь, у каждого человека своя. Там будут свои составляющие. И действительно, для кого-то кого это будет забота, а для кого-то любовь это будет про деньги. И это нормально, потому что каждый из нас вышел из своей семьи. Но потом мы эти модели используем уже во взрослой жизни. И, например, там для этого мужчины, вот, про которого был вопрос, для него игнорирование это то, как, например, родители поступали с ним в детстве для того, чтобы там, ну, уже не знаю, могу фантазировать, что вызывало там у него, да, когда его игнорировали, это страх, это злость, это обида. И то же самое он делает уже э, сам, да, в отношении других людей. Вот. И эти модели важно осознавать и менять для того, чтобы построить здоровые отношения. А про то, что, э, Паша, ты говорил тоже про души, я тоже хотела сказать, когда мы… Э, скажем так, будем видеть друг друга не через телесные оболочки, а когда мы научимся, э, и Саша, ты про это говорил, когда уже мы будем настолько чисты, что мы сможем видеть душу друг друга, тогда вот это будет про любовь. Когда я вижу твою душу, я слышу ее, и э, тогда я вижу человека совсем иначе, тогда вот здесь это про такую красоту душевную, про чистоту и про любовь. Но для того, чтобы эта любовь такая, безусловная, пришла, действительно нужна большая работа над собой. Сейчас, Саша, да, я, я хочу добавить да, из того, что, что ты хочу. говорил, и, и то, что я, я всегда хочу что-то сказать, понимаете. хочется что-то сказать. Ну ладно, смотрите, на самом деле, вот мы с Катюшей очень много эфиров провели по теме того, что любовь и осознанность – это про одно, да не может быть любви да. без осознанности Это и без на осознанности. самом деле вот Эго, эго ⁇ это больше отсутствие осознанности, когда оно проявляется. Но эго ⁇ это является частицей нас. И правильно Саша говорит, что невозможно эго исчленить да, и угу. сделать так, чтобы у нас эго не было. Это невозможно. Оно будет. Если мы да. к этому будем... да. да, если ты будешь стремиться убрать эго, это как раз-таки работает эго. Понимаете? Потому что ты хочешь быть выше, лучше, чем э, все остальные. По, по большому счету, эго ⁇ это просто выделение тебя над другим. То есть, что, что я лучше, да, и неважно, в чем ты лучше. И здесь зачастую, на самом деле здесь еще хорошо, надо бы надо понимать, что мы всегда действуем в состоянии, что мы действуем, я делаю лучшее. Но лучшее делается или худшее делается в состоянии того, насколько человек осознан в мировосприятии. А вот именно осознанность, она еще делится на подход к к миру, то есть мы в мир, с миром можем взаимодействовать с точки зрения трех позиций, мы тоже про это постоянно говорили, первая позиция, это позиция «я отдельно, мир отдельно», да, и вот когда я с этой позиции начинаю действовать на мир, то тогда получается, что я делаю все, что только можно лучше, но только для себя, потому что я отдельно, мир отдельно, и я все тяну на себя, я воктями всех раздвигаю, да. Но это не значит, что этот человек он действует из, из того, что он хочет какого-то негатива. Нет, он просто позитива хочет, но для себя. Потому что он как отдельно отрыв. Вторая позиция. Я понимаю, что я являюсь частицей этого мира. Но я понимаю, что я являюсь на определенный диапазон. И вот здесь, опять же, вот этот диапазон, он может быть очень разным в зависимости от характеристик человека. Первый диапазон – это... Там я не знаю, я и моя супруга, да, там, ну или там мой друг, ну, то есть какой-то маленький такой кусочек ячейки это может быть, а, мой на работе я руководителя дела это может быть мой отдел то есть это может как-то не обязательно в семье. конечно <соцентричная> кон <соцентричная> кон конечно конечно но я на примере как то рассказывает но обычно все легче воспринимают люди именно с точки зрения семьи потому что мы как правило тянем все в семью но опять же бывает все по разному потому что некоторые семьи такие что они могут оттянуть от семьи и принести к любимому человеку там например свою девушки да он вроде бы там семью ограбил да? но своей девушки он принес почему потому что он воспринимает и олицетворяет себя да с вот этой девушкой что он с ней рядом вот и вот этот диапазон почему он разный потому что в зависимости от того насколько человек ну, богат духовно да он начинает воспринимать или вот я и вот моя супруга я моя супруга там мой ребенок я моя супруга мой ребенок мои родители там, мои друзья но все равно э, в человеческом теле когда вот нашу душа фокусируется да мы все равно где-то вот этот диапазон э, он заканчивается то есть мы уже даже можем хорошо относиться и нести там друзьям наших друзей которых даже мы не знаем передавать да. но э, вот другая уже тема каким образом перейти на третий диапазон взаимодействия с миром? А третий диапазон – это «я есть ты, ты есть я». То есть мы есть единое целое. И вот этот, вот этот подход, он с точки зрения человека фактически невозможен. Ну, он, он действительно невозможен, но через систему, я точно знаю, что мы можем создать систему, которая, ну, я называю их открытыми системами, да, где при помощи отдельных-отдельных ячей, которые уже есть у нас в мире, мы сможем проявиться и проявляться друг для друга с точки зрения вот этого подхода, когда я другого даже не знаю, не знаю, где вот это действует. Но я действую только здесь хорошо, а оно проявляется вон там. Да? Это уже и про изобретение, и про так далее. Но это тема уже, знаете, не сегодняшняя, потому что я могу сильно очень уклониться. И возвращаясь к сегодняшней теме, почему я вот это все говорил, да, вот, вот эти три подхода, когда я отдельно, мир отдельно, я являюсь частицей мира, но на определенный диапазон, или я есть ты, ты есть я, от этого получается, насваивается, когда человек, он действует только из каких-то благих побуждений, но опять же, только в зависимости от своей осознанности, да, оно и проявляется, что мы видим, этот человек для нас является хорошим или он плохим, да, то есть, ну, но на самом деле, в любом случае человек действует из благих побуждений, ну, возьмите, например, вот Саша говорит примеры, я тоже за пример, возьмите Гитлера, но вот непосредственно вот этот Гитлер, да, он прожил Первую мировую войну, он получил ранение, да, он... И если вы вот не будете говорить, что это Гитлер, а есть такое, такое выражение, как вы отнесетесь к тому, тому, тому, да, что человек делал, вот он воевал, он был, это, он боролся за независимость там, на своей стране, вроде бы хороший. А потом раз говорят, а так это Гитлер. И ты начинаешь понимать, что да, действительно, он делал, он делал то, что он считал наиболее, вот самым хорошим, но для своей страны. Но он был отделен. Он как вот эта вот ячейчка, которая была Я отдельно, Мир отдельно. Но только он Я отдельно взял в рамках своей страны, да, в Германии. И он э, не, не сопоставлял, что эта страна является частью общего, как правая рука, да, или как один палец, например, там, безымянный на правой руке, он является единым целым с, э, с таким же безымянным пальцем на левой руке, потому что он идет через тело, да, и они соединены. И вот когда один пальчик отделяется, он начинает враждовать, он начинает в общем -то, бить руку, другую руку, да, и проявлять. И вот это уже не про любовь, потому что в этом состоянии отсутствует абсолютно осознанность. И как только вот этот вот пальчик, он поймет, что он является частью этой руки, эта рука является частью вот этого организма, этот организм переходит в другую руку, тогда как эта рука начнет бить другую, когда вы начнете воспринимать, что я есть единое целое. И вот нам хотя бы мозгами надо в эту сторону смотреть, потому что как только мы начнем ну, смотреть частно «я», да, потом каждый будет «я, я, я буду смотреть», Таких, как я, будет становиться много. И вот этих я может стать настолько много, что мы выйдем на критическую массу, которая взаимодействие с другим человеком начнется проявляться через состояние я и ты, ты есть, я. Но это будет все равно через взаимодействие, начинающее с себя. И вот здесь как раз-таки вот это эго, оно максимально будет уходить. Потому что можно сделать такую систему. Я уже что-то про систему сегодня говорю, но я все равно закончу, потому что мы с вами хорошо идет. Можно сделать такую систему, когда две, два взаимодействия, духовное да, и материальное, они начнутся действительно быть уже одним целым. И вот это вот искривление, которое мы наблюдаем, когда душа, э, имея абсолютную любовь, да, и отсутствие эго, оно проявляется получается, через тело, в котором есть эго, да, и которое может искривлять вот эту любовь, оно на самом деле через открытые системы может выходить на ранг того, что мы через... Это, альтернативные источники образования альтернативные источники подходов разных медицины, воспитания детей, да? можем выйти к осознаванию, что мы можем создать мир, и мы на самом деле в любом случае сейчас тоже создаем тот мир, которого мы достойны, но мы можем создать такой мир, где мы друг для друга будем являться частицами, которые осознают, что мы являемся единым целым. И получается, что тот человек, который занимает свое место, он в любом случае сможет, получается, занимать э, свое место, но теперь уже без испуга, без страха, что его там уволят, что его, э, опять же, уберется в этом состоянии отсутствие какой-то дисгармонии в плане финансов. Да, на самом деле, со временем эти финансы вообще могут уйти, потому что когда один человек готов другому давать столько, сколько ему надо, да, тогда всем всего будет хватать. И только наоборот, вот этот подход, когда я, я отдельно, мир отдельно, и мы тянем все в себя, да, мы являемся, получается, таким существом, у которого, ну, я обычно так вот говорю, маленький рот и огромное брюхо. И сколько бы он ни ел через этот маленький рот, он не может напитать это брюхо. И наоборот, когда мы как стакан наполнены, да, тогда мы начинаем изливаться. И когда мы начинаем изливаться, то даже если у кого-то что-то не хватает, в него с других стаканов столько нальют. И в этом состоянии происходит синергия. В синергии получается, я даю тебе, ты даешь мне, и мы получаем не просто я тебе единичку, ты мне двоечку, да, и в итоге мы троечку. Я тебе даю один, но я пополняюсь на один. Ты мне даешь два, и ты пополняешься на два. И в итоге у нас уже получается там шесть, понимаете? Вот как это и работает. И на самом деле диапазон даже вот этой синергии, он тоже в мире не ограничен. Иногда один человек, он может быть по силе, своего духа, по силе, ну, например, легко говорить про деньги, да, у одного один доллар, у другого миллион долларов. И если вот один человек с миллионом долларов, он проявится в состоянии любви, вы представляете, какому количеству он может помочь? И наоборот, когда... Тысяча человек, миллион человек с одним долларом, так для того, чтобы им хотя бы до той силы дойти у которого, ну, до человека, у которого миллион долларов, так им надо объединиться, понимаете? А объединение возможно только при возможности любви. То есть, когда ты начинаешь в отношении другого быть единым целым. И тогда тебе хочется объединиться. Ну и дальше, конечно, уже надстройка идет, это разум, эго. То есть через что объединяться? Через кривые программы, через закрытые системы или через открытые программы? Ладно, ребят, я на самом деле что-то много взял на себя. Я думал, сегодня буду молчать. Я думал, что там Саша, Саша, да, думал, что Саша ну, ты, будет ты думал, рулить. Я так не думал, потому что я Саша тогда не думал, Потому что ты реалист, да, Саша. Тем не менее, в моем мире вот есть люди, которые дают мне понимание, насколько мы все-таки можем друг другу проявляться через любовь, когда даже ты не ждешь, что будет какая-то там помощь, да, а она приходит в тот момент, когда вот просто вот именно здесь и сейчас это надо. И вот здесь уже можно думать как угодно, да, как эта любовь приходит. То есть ты, твоя душа договорилась с этой душой, что вот он тебе поможет, или та душа, она проявляется сама, а ты просто попал под ее поле зрения. Здесь это не важно. Здесь важно в том, что это можно так быть и так существовать друг с другом. Да? И когда мы будем, на... вот именно наш образ будет смотреть в ту сторону, где мы являемся одним целым, Поверьте, вот даже всех тех технологий, которые есть сейчас на Земле, достаточно, чтобы за очень короткое время убрать голод, убрать войны да, и сделать так, что у каждого на Земле будет достаточно пропитания, путешествия, короче, закрыть все базовые вещи и еще останется вот так вот с лихвой. У меня даже руки не попадают, получается... В камеру, понимаете? И это все возможно. Я это точно знаю, потому что есть образ вот этого будущего, с которым я пришел, который мне показали. Но этот образ будущего, он не зависит от технологии, потому что сами технологии, технический прогресс, он, он не хороший, не плохой. Он хороший или плохой является только тогда, с каким отношением мы подходим к этому состоянию. Естественно, если высокий технологический прогресс, но очень... Низкая уровень осознанности, мы всегда идем к самоуничтожению. Всегда идем к самоуничтожению. Это все равно как макака с гранатой, да, которая может бросить куда-то, и к себе может бросить, еще и прохватить, понимаете? Вот. И наоборот, когда осознанность идет выше, чем уровень технологии, тогда технологии всегда проявляются через любовь. Все. Я закончил. <с <Dylan> <с 1> <с 1> Из того, что вот мне просто вот шло, да, поэтому перехватите, пожалуйста. Я, я с вопросом. Ну, я вот, в принципе, мы это все проговаривали, но, например, вот, очень часто ко мне люди приходят, и вот мы говорим про эго, да, и они говорят: вот что мне, что мне делать с этим эго, да? Как, как вообще, как его видеть? Ну, вот что с ним можно сделать? Потому что иногда вот эти состояния, когда оно включается и очень сильно, да, они такие даже мучительные. Да, я как-то, ну, я даже вот как, я со своими учениками, нет, но на самом деле, даже вот здесь в области солнечного сплетения такое напряжение создается, да, когда вот оно начинает работать. И вот если так вот кратко, да, подытожив уже, что можно вообще с ними сделать? Так, дело в том, что с самим эго ты ничего сделать да, не можешь, и это понятно, что оно осознать его. Да, осознать. Да. Мы просто подводим, да, что осознать. Вы, вы просто можете его действительно осознавать, и когда ты начинаешь осознавать, а не отрицать его, угу. да, тогда ты начинаешь Понять. его... Именно, ну, то есть, да, когда ты его замечаешь, тогда ты можешь уже, у тебя появляется возможность его изменить. Ну, я всегда говорю на примере алкоголика, то есть для того, чтобы алкоголику поменяться и принять решение, лечиться ему или не лечиться, ему надо первое, что это, просто осознать даже, что он вообще является алкоголиком. Пока он отрицает, невозможно никакого... Ну, а излечения не идет речи, потому что его будут тащить, он будет думать, ну, придурки, я же не алкоголик, ну, куда вот они меня тащат, да? И только тогда, когда человек по-настоящему, он осознает, что да, у него есть вот эта вот болька, да, и он принимает уже решение, что мне хорошо бы, в общем-то, ее вылечить, только тогда с этого момента начинается какой-то, ну, действенный подход к... В этом процессе, скажем так, здесь то же самое, то есть эго оно есть, оно является частью нас, и мы можем его замечать в некоторых вещах. Вначале мы можем его замечать мало, но если вы будете настроены на то, чтобы начать подмечать для того, чтобы иметь возможность потом стать лучшей версией себя, да, ну то есть становиться лучше, то со временем вы все больше и больше будете замечать. А когда вы уже будете замечать, тогда вы сможете где-то остановиться, где бы вы раньше не смогли остановиться, вы уже сможете остановиться, и это уже просто разные инструменты, которые позволяют э, к этому процессу, в общем-то, э, прийти, потому что есть э, разные э, тренажеры, ну как тренажер, есть разные методики, да, э, по которым, например, методика – это э, а, а, вот когда ты чувствуешь, да, что происходит внутри, этот же гнев, он где-то рождается, и зачастую он рождается как раз-таки от эго нашего, да, то есть мозги наши проявляют вот этот негатив. И здесь э, вот как раз-таки практика Сашина, практика тишины, то есть уйти хотя бы на короткое время, на секунд 10 в замирание, то есть э, просто остаться я не буду сейчас говорить, я сейчас, мне надо успокоиться. И вот когда пройдет там секунд, 10-20 минут, 15 минут, вы уйдете в другую сторону, да, просто в другую комнату, придете. Вот то, что вы бы говорили в ту секунду, когда у вас сработало эго, да, эгоизм там, оно уже проявится по-другому, потому что у вас пройдет и проработка, то есть вы уже продумаете, да, я бы сказал так, а как можно было бы по-другому? И в итоге это все равно, что, знаете, вам написали какое-то сообщение, вам оно не нравится, и ты тут же пишешь это сообщение, но если ты степенишься, заметишь вот этот момент, что ты сейчас ничего хорошего не напишешь, а дальше последует в отношении другого человека, как снежный ком, еще больше получается негатива, ты это, если ты вот в этот секунду сможешь остановиться, это будет лучше из того, что ты сможешь сделать, потому что ты можешь это отложить на день, на сутки, и через сутки, когда ты дашь ответ вот тому человеку, который тебе написал какое-то негативное, ты ему дашь так, таким способом, что он поймет, что он негатив написал, но он будет видеть, что в отношении тебя, ну, от тебя вот этот негатив не возвращается, да, и он сам потом еще извинится за то, что он, в общем-то, попытался там тебя оскорбить или что-то сделать благое, но для этого необходимо действительно видеть свое эго, проявляться через любовь, по крайней мере, настолько, насколько вы можете, и убирать чувство вины, потому что если вы будете проявляться через чувство вины, вот, и я действительно, ой, там, я такой плохой, то вы будете загонять себя же еще в большее дно. Как только вы эго, э, ой, э, как, как только вы чувство вины убираете, тогда вы можете заметить, и действительно эго, ну, то есть не тогда вы сможете заметить, а когда вы уберете чувство вины, когда вы сможете э, начать фокус внимания вести к замечанию того, что вы проявляетесь через эго, да, где работает ваше болевое тело, маленький ребенок, Тогда вы сможете вот это все прорабатывать внутри себя, да, возвращаясь к тому, а как я поступил бы, знаете, это как в этой сказке, да, унесенные ветром, а как я бы поступил, если бы у меня были мозги вместо солома? А как я поступил бы, если бы у меня была бы храбрость, да? И в итоге мы что видим? Э -э, те люди, ну, те участники, получается, этой сказки, да, они действительно становятся и начинают проявляться такими, какими они хотели быть. Но это идет уже как раз-таки через проработку. Вот, ну ладно. Да, я добавлю, Паша, про то, что ты говоришь, ну, тоже э, я с этим согласна, я всегда говорю, что очень важно осознавать эго, да, это единственное вообще, что можно с ним сделать. Но я здесь добавлю, что... Э, что значит осознавать осознавать это когда я чувствую себя когда я дифференцирую свою свои эмоции то есть например да можно там говорить что хорошо там словить эту вину а как ее словить если я вообще не понимаю что я чувствую да то есть как мне это сделать здесь вот очень важно начать с того чтобы вы научились дифференцировать свои эмоции то есть останавливаться в моменте замедляться сесть и там, ну, скажем так, можно положить руку на сердце и э, почувствовать свое тело, почувствовать, какие у вас сейчас эмоции. Это страх, это радость, это грусть или что-то другое. Да? Сейчас очень много всего в интернете можно посмотреть. То есть, самое главное, и вообще осознанность – это про то, что я чувствую, тогда вы живете. Поэтому, ну, сейчас очень много практик, и так же, как, например, у Саши, я за… ну… Занимаюсь практикой медитации, поэтому вот с помощью медитации вы можете разворачиваться на свое тело, на свои эмоции, да, на чувствование себя. И тогда можно вот уже осознавать, и тогда уже это будет про любовь и про то, что вы сможете что-то что сделать со своим эго, чтобы пришло облегчение. Вот. И э, как еще можно его распознать тоже? Эго — это всегда про страх, это, это про вину, это про те эмоции, которые скажем так, ну, скажем, что-то какого-то негативного характера, те эмоции, которые нас ограничивают. Вот. А если вы испытываете радость, счастье и любовь, тогда это уже не про эго. Вот. Саша? Да, Саша? Может? Саша? <соценно> как в новостях, как в новостях, да, Саша? там Катя. Слушай, <соценно> <соценно> <соценно> ну, конечно, так много сказали, я вот на, на, на своем примере Uh -huh. я, не раз это уже, я не раз цитировал на наших встречах книгу Новая Земля Экхард Толле. Э, и там есть такой отрывок, в котором вот, когда он говорит про вот эти вот какие-то повседневные примеры, как можно э, Я чуть позже видел отвечу на ваш вопрос. Э, он когда дает примеры, как можно работать с вот собой, делать движение в сторону осознанности или так называемой работы с эгоизмом, он говорит, что ну вот вы сидите, например, за столом, и там ведется какой-то бурный спор насчет чего-то, и все там кто куда, а вы вот конкретно знаете правильный ответ, и вы там прям сидите, но вы просто молчите, и вы ничего не говорите. Вот вы не обязательно вот, вот это, вот, вот это какое-то проявление. Это, конечно, такое такой маневру такой и вот я честно скажу зачастую на наших встречах я тоже как и Паша люблю разговаривать, люблю выражать свое мнение, а у меня его много и вот благодаря вам ребят, в том числе благодаря вот, э, Паше, я тренируюсь на наших встречах, я у меня даже как-то поделюсь было вот э, такие какие-то э, и иногда порывы, что, ну, может, не, не стоит приходить на наши встречи, потому что ну, говорить, мне, говорить мне, много не получается, и мне, но ну, вот именно вот то, что я замечаю в себе, то о чем говорит Катя, то есть я использую да, каждый момент да. своей жизни, У -у -у. Каждую, каждую ситуацию для того, чтобы, чтобы, вот развиваться в этом направлении. И тут, конечно, этот вопрос можно работать с эгоизмом или там работать с нашими установками, о нем можно говорить днями месяцами это то, что вообще что такое духовное развитие. Есть, это именно вот это вот ощущение, именно освобождение от этого всего. И тут надо энергия. Эти медитации, которые ты, Катерина, упомянула, только в мозгу пришел, оно тоже а успокоение ума и для этого надо энергия. То есть для mm -hmm. того, чтобы мы стали более осознанными, нам нужен некий внутренний процесс затихания. Mm -hmm. Не могу там. Мой ум разогнался на пятую скорость, и потом я буду искать, где я там осознанно, где не осознанно. Где там, где там это эго? Где, где там это эго? Там шансов вообще никаких. Нет. Вы обречены. Для этого как раз вот это затихание. Для этого и идет вот эта вот практика тишины, про которую Паша говорил. То есть мы первым делом должны скинуть скорость работы своего ума, погрузиться в глубину, где-то вот ощущать свое тело больше. Для этого тут опять же и питание и какие-то привычки наши и так далее но это можно себя подвести к этому вот ежедневно можно делать какие-то ритуалы такие или иные для того чтобы как можно больше возвращаться к этому состоянию. Во время работы, когда вы сидите за компьютером, там не обязательно садиться посередине офиса в медитацию, можно просто закрыть глаза, можно выйти воздухом подышать, можно пойти в окно посмотреть, окно открыть, посмотри, открыть форточку, посмотреть в окно, подышать свежим воздухом, почувствовать, как воздух наполняет мои легкие и, и так далее. То есть какие-то вот такие мелкие. Э, Лидия спрашивала, какие медитации. Угу. Да все. Мне тоже знаю. Их существует множество, опять же, в каждый момент времени есть медитации, которые более длительные. Ну, по идее, надо для медитации, надо как минимум пройти какой-то онлайн. Есть очень mm -hmm. много бесплатных курсов, есть много практиков, которые могут поделиться своим опытом. Надо с чего-то начать. Обычно, когда мы только с этого начинаем, это какие-то короткие, такие промежуточные, потому что если я кого-то подсажу вот, с пятой скорости, посажу в медитацию на полчаса, mm -hmm. добром, это, добром это не кончится. Ну что, очень ну, да, много. Да, да, я просто. Конечно. Я хочу что-то добавить, давай. Uh -huh. А нет, Саша, говори. Я думала, ты уже все. Не, ну по поводу. Uh -huh. Очень важно, когда мы говорим о вот. Э очень важно говорить о среде. И это то, что Паша вот начал делать. Сообщество, например. Это среда людей. Вы должны каждый из вас должны создавать вокруг себя такую среду, чтобы не было такого, что я там. Прихожу на какую-то сессию или э, друзья по духу, два раза в неделю по вечерам мы встречаемся поговорить о, вы, о высших материях, а потом я возвращаюсь в свою жизнь, где у меня там, ну, не совсем так, скажем так. Тут очень важно именно подойти к этому систематично и создавать это вокруг меня. Если у меня в моей жизни есть там муж, есть жена, есть дети есть родители надо пытаться как минимум создавать вот эту вот атмосферу вот эту среду говорить о таких вещах то есть не пытаться от этого как-то разделять свою жизнь потому что мы говорим о неком общем процессе который должен стать частью нашей жизни если мы говорим о работе с, с нашими установками мы должны посвятить себя этому. То есть мы должны. это не делает что-то что делается мимолетом это не кружок такой на выходные или что-то в этом роде тут или это за это дело мы возьмемся достаточно радикально или у этого нет никаких шансов и мы скатимся достаточно быстро туда где мы были а может еще глубже я то же самое как не знаю аналоги можно сделать с диетами если я сейчас рвану там какую-то ужасную диету делать лишь бы выдержать там неделю две но потом откат будет болезненный, и он будет еще хуже. Но если я начну менять свою жизнь и как-то выстраивать новые какие-то вот, э, систематично новые какие-то привычки, у этого есть шанс, у этого есть шанс. Поэтому резких движений делать не надо, но вот, вот это, ну, я думаю, понятно. Да, я просто тоже ну, я добавлю да, про медитации, что, про, тоже Саша хорошо сказал, что не нужно здесь искать какие-то медитации, там медитация на очищение, медитация на чакру там какую-то или что-то еще, нет. Медитация это то, когда я есть, то есть вы, когда вы замираете, затихаете и разворачиваетесь просто на свое тело. И лежите, прям с чего вы можете начать, это 5 минут, 3 минуты, когда я просто ложусь или сажусь и начинаю просто чувствовать, что с моим происходит телом, что я чувствую сейчас, в данный момент, вот именно здесь и сейчас. И вот это тоже есть медитация. А потом уже можно, я даже начала бы с этого, а потом уже можно добавлять какие-то другие медитации. Сначала начать с, чувству, с чувствования себя. Когда вы и, есть. и если я буквально добавлю, уже для, для кого-то, кто себя не совсем чувствует, у кого угу. можно такое, одно из базовых такое, рабочий инструмент – это внимание за дыханием. Угу, внимание да. за дыханием, все, все мы дышим, и вот внимание за дыханием просто со стороны наблюдать. И вы будете наблюдать, как ваш ум вас выкидывает куда-то в какие-то кучи мыслей, и вы вспоминаете, само вот это возвращение, вот это вот игра, вот меня увлекло в мысли, я это внутреннее внимание задыхаю, меня опять... Опять куда-то унесло, я опять вернулся к нему. Это как некий такой якорь, к которому мы возвращаемся. Есть там, я знаю, там, есть медитация с шоколадом, когда положат кусочек шоколада там, под язык или на язык, и потом вот просто наблюдают за ощущениями ворота, то, о чем ты говоришь. Вот, да, да, Нам да, то есть -то можно так пробовать, якорь, да. Какой-то угу. якорь, за который мы можем зацепиться, и вот вокруг этого якоря все время возвращаться к этому. Тут я помню там смешные такие медитации, как... Смотреть на кончик На, на пламя свечи это можно смотреть На пламя свечи, это да. Это очень да, популярно. Да, угу. да, да, да. Вы можете выбрать какой-то свой способ, нет здесь никаких ограничений, тот, который вам подходит. Ну и Саша тоже классный пример привел, потому что действительно это вот если про я чувствую, это мы не говорим только про то, что вы там чувствуете боль какую-то в теле или что-то еще там сердцебиение, это про то, что я чувствую всеми органами чувств, да. Вот именно про вкус, это про шоколад тоже классно, и про запахи, и про то, что я слышу, да. То есть даже можно концентрироваться на каком-то звуке вот поэтому ну то есть вы можете использовать все органы чувств для тренировки единственное ребята здесь хочется добавить если вы уже про медитацию начали а у нас сегодня да. любовь и эго я все-таки тогда вернусь немножечко медитацию и эго да то есть мы это проговаривали да. уже но здесь да. самое важное чтобы вы не думали что «Ой, у меня не получается не получается что же делать что же делать как получается, так и хорошо. Это так как раз таки получается. то, что Саша говорит. Да. Вы делаете так, как получается. да? На самом деле, вот я на прошлой или позапрошлой неделе в клубе у себя записал, у меня на ютубе открытый ролик про внедрение полезных привычек. И вы, когда просмотрите его, вы поймете, на самом деле, что любая привычка, она может стать вашей, частью вас, да, но для этого необходимо как раз-таки делать маленькие шаги. Ну, как вот это степ-бай-степ, step step, да, шаг за шагом для того чтобы то кем вы не являетесь чтобы вы могли прийти к этому состоянию и для этого как раз таки вот как получается так и делайте но и делайте обязательно делайте потому что сама привычка она ну, она входит в вас за 21-24 считается ну там кто-то говорит 90 дней надо чтобы она прям внедрилась да и так далее естественно привычки бывают разными бывают очень разные вещи которые мы хотим ну, делать но сама привычка проявляется за 21 день, ну, 24 пусть даже дня. Да? И если вы просто делаете, делаете, делаете, то со временем это действие для вас, для вашего организма становится абсолютно привычным. И чем больше вы будете делать, естественно, тем больше вы будете становиться мастером в этом процессе. И в практике тишины, и в практике медитации, и в практике посылания любви, в практике вообще «я есть любовь», да? То есть здесь уже, куда вы смотрите, вам главное – это просто начать смотреть в ту сторону, куда вы хотите двигаться, если вы, если мы, конечно, говорим про лучшую версию себя. А каждый из нас, конечно, ну, по большому счету хотел бы быть лучше, чем он является. Ну, хотя можно при, при этом принимать себя Не можно, а хорошо бы Принимать себя таким, какой вы уже есть да, Но все равно направляться, делать шаги В том направлении Вот именно, чтобы быть лучшей версией себя Для себя, для окружающего мира И для всех тех, естественно, людей Соответственно, которые, опять же, вас окружают ну что, Паша, я если, должен... можно, если можно буквально два слова добавить на этот счет, то, вот, вот ты говорил о привычках или о любых начинаниях, которые мы начинаем, тут э, очень поможет э, вот среда и очень поможет помогать другим. Буду в свое время сказал, хочешь стать будным, помоги другому стать будным. Mm -hmm. Вот ты говоришь, я хочу там, не знаю, похудеть, я хочу какие-то привычки. Начинайте, вовлекайте других людей в этот процесс. Берите ответственность. То есть если одно дело, я там хочу вставать каждый день в 6 утра, ну я на третий-четвертый день, я не получится один раз, я там себе какую-то поблажку дам, Но если я взял ответственность или еще кого-то, я позвал там, не знаю, свою маму, свою подружку, своего там коллегу кого-то на работе. Я их вовлекаю в этот процесс, мы это делаем вместе. Шанс, что у вас это получится, он в сотни раз вырастает вот из-за того, что вы, во-первых, берете ответственность за какой-то общий процесс, вы уже не сам перед собой, у вас уже команда, вы друг дружку помогаете, с видом изменений поддерживаете. И это мы говорим обо всем, о чем хотите. И это, ну, это люди недооценивают, насколько это мощный инструмент. Есть, если, вы, э, если вы хотите изменений, помогите другим. И это во всем. во всем Любой бы, что бы я ни говорил, какие бы примеры я ни давал, вы хотите научиться там, не знаю, завтрак вкусный делать, лепешки какие-то, включите Zoom, сегодня все в онлайне сидят, позовите подружку и расскажите ей, как делать эти оладушки. В процессе, что вы ей будете помогать, у вас оладушки в два раза вкуснее получится Вот, и, и это можно на, на любой случай. Вот именно, вот хочется, по, чтобы... Пробуждать других какому-то действию именно через вот такие вот через вот такой посыл у вас все будет получаться в разы Все, Саша, мы там Паша, Паша все, вышел уже, он не прощался. Но... Продолжим дальше. Теперь можно поговорить. Ой. Это Спасибо. как это называется, итальянский итальянский выход, если я да. не это, это когда так спатьшка. Сейчас посмотрим. Ушел. Ушел. Ну, Ушел. ну, я все, он уже, наверное, не зайдет тогда. А у нас уже... А, -а, -а, -а. Уже, а, а, а вот давай. он и я. <съяр> <съяр> я, пришел я пришел попрощаться, я вас слышал, на самом деле у меня сработало <съяр> напоминание, и меня выкинуло почему-то. Ну, так вот телефон работает. Ну да ладно. Я, я действительно хочу попрощаться. Наверное, просто подведу вот этот итог, то, что Саша говорила, то, что Катюша говорила, да? Дело в том, что такой пример есть, когда два человека садятся в медитацию, да? один старичок, а второй молодой, молодой еще. И старичку тяжело, но он садится. А молодой еще такой неопытный, и у него, знаете, как электровеник в заднице, да? и он сидеть не может. И одному, и второму тяжело, но каждому по своим причинам тяжело. И вот их, они садят вдвоем, и э, пр практика идет на час. То есть час нельзя двигаться, ты только сосредоточен на этой медитации. И потом вот этот вот молодой человек, он такой сидит уже 10 минут, у него уже там дерглит все, он уже не может. И он такой думает, ну я при, просто приподниму века, посмотрю, как же там этот старичок сидит, может он уже вообще ушел. Смотрит, а у старичка прямо спина ровненькая, все такое, прям молодец, да, он думает, ну блин, если он сидит, а ему так тяжело, ну я просто обязан высадить, да. И, короче, он так несколько раз за этот час делал, в итоге потом подходит, благодарит старичка и говорит, что я хочу вас поблагодарить, потому что благодаря вам только я смог отсидеть этот час и пройти эту практику. Он говорит, ну слушай, парень, тогда послушай и ты меня, говорит, хочу и я тебя поблагодарить, потому что каждый раз, говорит, когда у меня там спина затекала, я уже не мог сидеть, говорит, я приподнимал так же век, как и ты, смотрел на тебя, у тебя такой все ровненькое, ты такой молодец, сидел, я думаю, ну если молодой парень, у которого там... Движок, как говорится, внутри не позволяет сидеть, а он сидит, то мне, как говорится, это тоже подстать. И вот здесь мы как раз таки и видим эту синергию, про которую Саша говорит, когда действительно среда, да, она на самом деле помогает очень сильно. И как раз таки про внедрение привычек Саша так интересно сказал в жилку. Вот мы хотим потом создать, кроме того, что у нас есть в клубе, дальше мы хотим запустить марафон. Ну, и там будет по внедрению полезных привычек в том числе, когда не только там один человек один на один остается с вот этим внедрением того, чего он хочет, а он видит команду, он видит поддержку, да, это все равно, что человек, который приходит заниматься в спортзал, он всегда будет заниматься. Если он особенно купил билет, и он уже пришел, ну что ему еще там делать? Он будет заниматься. Но когда дома ты можешь заниматься, да, можно действительно дома заниматься и мышцы накачать и так далее, но мы дома не делаем, потому что мы находим кучу отвлекающих моментов, да, и вот синергия, она не происходит. Поэтому, ладненько, у нас сегодня такой очень полный эфир да, получился. Заканчивать. Давайте заканчивать. Да, это я, видите, не могу остановиться. Все, хочу поблагодарить вас, ребята. Хочу поблагодарить Сашу, Катюшу за то, что вы были с нами. И, естественно, тех людей, которые были с нами, которые ставили сердечки, потому что эти сердечки позволяют этому эфиру распространиться дальше, чтобы эту информацию могли услышать больше людей. А это тоже синергия, по большому счету. Так что, ребята, каждого благодарю и будем заканчивать. Да. Все, пока-пока. Счастливо. Все, самого доброго, пока.